Кривой или линии второго порядка называется множество точек плоскости, координаты которых удовлетворяют следующему уравнению. А, Б, С, Д, Е и Ф – это числа. Х, У – переменные. Такое уравнение называется общим уравнением если мы найдем произведение коэффициентов, стоящих перед x квадрат и y квадрат, мы поймем, что это за кривая второго порядка. У нас есть три вида кривых: эллипс, его частный случай окружность, гипербола и парабола. Если произведение коэффициентов а на c больше нуля это эллипс а на c меньше 0, гипербола, и а умножить на c равно нулю, то это будет парабола. Например, вот нам задано уравнение, общее уравнение кривой второго порядка, и перемножив коэффициенты, стоящие перед x квадрат и y квадрат, мы получим число 36 больше 0, значит, можно сделать, что, сделать вывод, что это эллипс. Есть, кроме общего уравнения, еще канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы. Вот они перед вами. Глядя на это уравнение, мы уже можем сказать, где центр нашей кривой второго порядка, какой радиус, какие размеры данной кривой. Итак, в первом уравнении уравнение окружности каноническом уравнении. Х0 y 0 это координаты центра окружности, r ее радиус. Уравнение эллипса. Числа А и b показывают размеры эллипса. Х0, Y0 это числа, которые отнимаются от xy, это есть центр эллипса. Также и в гиперболе. Размеры указывают числа, стоящие в знаменателях. Числа, которые отнимаются от x, y, нам показывают центр гиперболы. Ну, отдельная история с уравнениями параболы. Почему их четыре сразу? Потому что ветви параболы могут быть направлены вверх, вниз, влево или вправо. Потом на конкретных случаях мы это увидим. Как же нам привести общее уравнение к каноническому виду? Один из способов, наиболее распространенный, это вы... метод выделения полных квадратов. Только этот способ годится нам в том случае, если в уравнении отсутствуют смешанное произведение. То есть переменная х умножается на y вот этого слагаемого нет. Если нет, нам поможет этот способ, который мы сейчас разберем с вами на примере. Итак, нам задано общее уравнение кривой второго порядка. Его нужно привести к каноническому виду. Объединяем. В скобку все слагаемые с х, а во вторую скобку все слагаемые с у. Дальше обязательно, если перед x квадрат стоит коэффициент, не единица, этот коэффициент нужно вынести за скобку. То же самое с у. Если перед y квадрат стоит коэффициент, отличный от единицы, нам нужно вынести этот коэффициент за скобку. Вынесли. Дальше разбираемся с первой скобкой. Метод называется метод выделения полного квадрата, потому что мы должны дополнить вот эти два слагаемых, еще третье дописать, для того чтобы получить формулу квадрат разности или квадрат суммы. Первое слагаемое x квадрат мы всегда переписываем. Дальше мы должны отделить от этого числа, как множитель, двойку, потому что это удвоенное произведение. Значит, 4 – это будет 2 на 2. И x дописали. Число в середине нам надо прибавить в квадрате. Для того, чтобы получилась формула. В данном случае у нас будет формула квадрат разности. Мы добавили 2 в квадрате, но так как в условии этого нет, а мы не имеем права менять условия, мы тут же отняли то, что добавили. То же самое мы делаем со второй скобкой. У нас два слагаемых. В формуле 3. Переписываем первое. Во втором надо написать 2 умножить. И мы подбираем такое число, чтобы получить то, что было в условии. 5 вторых. Значит, 2 умножить на 5 четвертых даст нам 5 вторых. Для чего мы эту двойку отделяем? Чтобы четко увидеть, что нам прибавлять до формулы квадрат суммы или квадрат разности. В данном случае будет квадрат суммы. Вот это число в середине между этим и этим. Надо добавить в квадрате. Так как в условии этого слагаемого не было, мы тут же отнимем, чтобы ничего не изменилось. 4 мы переписали справа от знака равно. Дальше. Вот то, что у меня записано в квадратных скобках, это уже готовая формула, и мы ее сворачиваем. Минус 2 в квадрате, это минус 4, дописали. Во второй скобке тоже в квадратных скобочках формула, которую мы свернули и посчитали то, что мы отнимали. Вот она. Теперь раскроем скобки. Вот эти скобки раскрываем. 2 умножаем на первое слагаемое и 2 умножаем на второе. Раскрыли. Вторую скобку раскрываем. 2 умножаем на скобку, 2 умножаем на минус 25 шестнадцатых. Записали. Равно 4. Теперь свободные члены минус 8 и вот это, вот минус 25 восьмых, можно отправить в правую часть с противоположными знаками к 4, что мы сделали. Остались у нас слева только скобки в квадратах и коэффициенты перед ними. Далее посчитали справа и видим, что каждая слагаемая в левой и правой части делится на 2. Разделили. Получилось следующее. Правую часть можно представить как 11 четвертых в квадрате. Любое число можно представить в квадрате. И мы видим, что мы получили каноническое уравнение окружности. Вернемся к формуле, посмотрим. Значит, от х отнимается 2, 2 – это х нулевое. От у отнимается, что у нас, y минус минус 5 четвертых. Значит, 2 и минус 5 четвертых – это центр окружности. Радиус окружности мы видим под квадратом. Рассмотрим каждую из кривых. Второго порядка в отдельности, более подробно. Итак, эллипс имеет следующий вид. Если центр эллипса поместить в начале координат, то уравнение эллипса примет следующий вид. Обратите внимание, от х и от y ничего не отнимаются, потому что центр точка 0,0. Знаменатели. Числа А и В показывают размеры эллипса. А – это расстояние от центра до правой вершины и от центра до левой вершины. А называется большей полуосью эллипса. Соответственно, вот эти расстояния обозначаются буквой Б малой, и называются меньшей полуосью. Буквой c обозначается расстояние от центра до вот этих точек, которые называются фокусами. Итак, у эллипса два фокуса, и каждый из них имеет следующие координаты. Отличаются только минусом. То есть они симметричны относительно центра эллипса. А, В и С связаны между собой следующей формулой. В задачах эта формула очень часто используется, когда мы знаем А и В, нужно найти С, или А и С, нужно найти В. Эпсилон, что это такое? Это эксцентриситет эллипса, степень эллипса его сплюснутости или сжатости. Находится он по следующей формуле. Если эксцентриситет близок к единице, то эллипс будет похож на окружность, более круглый. Если близок к нулю, более вытянут. Эксцентриситет окружности равен единице. Есть еще такое понятие, как директрисы эллипса. В данном случае это вертикальные прямые, каждая из которых имеет вот такие вот уравнения. Они тоже симметричны относительно оси Оу. Итак, Следующая кривая у нас гипербола. Вот две ветви гиперболы изображены справа, слева. Можно изобразить гиперболы, ветви гиперболы сверху и снизу. Какие из них брать, нам показывает минус в уравнении. Минус может стоять как перед вторым слагаемым, так и перед первым. Если он стоит перед первым, перед первым, значит, это ветви сверху, снизу. Если перед вторым, справа, слева. Как чертить гиперболу? Начинаем ее чертить с прямоугольника. Длина прямоугольника 2А, ширина 2 b числа а и b мы видим в знаменателях формулы. Начертив прямоугольник, мы чертим его диагонали, продлеваем данные прямые, называются асимптотами. Это прямые, которым ветка гиперболы приближается, но не пересекает никогда. Числа а и b называются действительной и мнимой полуосями, действительная это та, где у нас ветка касается прямоугольника, а мнимая, где нет ветвей гипербола. Фокусы, опять же, их как у эллипса, два фокуса, они симметричны относительно начала координат и имеют следующие координаты. Буквой c маленькой, опять же, обозначается расстояние от центра до каждого фокуса. А малая, В малая, c малая связано с следующей формулой. Эксцентриситет находится по такой же формуле, как эксцентриситет эллипса. Уравнение директрис, которые у нас расположены внутри такие и конечно же уравнение асимптот тоже можно составить зная а и b следующая кривая парабола она отличается тем что четыре разных уравнения у нас для параболы все зависит от того куда направлены ветви параболы если ветви направлены вправо, то у нас x без квадрата, y в квадрате. Влево то же самое, только со знаком минус. Вверх-вниз, наоборот, y без квадрата, x в квадрате. И вниз это со знаком минус. У параболы есть только один фокус. Вот. Здесь, здесь и вот здесь фокусы. Буквой П обозначается параметр. Это такое число интересное. Оно показывает, какое расстояние у нас между директрисой и фокусом. То есть расстояние от центра до фокуса P на 2. И расстояние от центра до директрисы тоже бы надо. Еще одна интересная вещь. Если мы возьмем точку на параболе, где бы мы ее ни взняли, расстояние от этой точки до фокуса всегда равно расстоянию от этой точки до директрисы. Во всех этих случаях. Записаны у нас уравнения директрисы в каждом из случаев. Директриса у нас вот. И вот директриса, и ее уравнение Когда перед вами записаны э, все формулы, нарисованы изображения всех кривых второго порядка, то очень удобно таким образом их учить и использовать в различных задачах.